В прошлом выпуске мы рассказали о том, как будет выглядеть строчка и шов качественного кошелька. Сегодня мы говорим о том, какого размера должен быть качественный и удобный кошелек. Именитые производители никогда не выпустят продукт, не отвечающий требованиям жизни. Пошив таких изделий всегда делается с учетом размеров, носимых в кошельке вещей. Для проверки этого критерия мне понадобится водительское удостоверение. Давайте начнем вот с этого кошелька. Итак, есть отделение для карточек и для водительского удостоверения. Сейчас проверим. Мое водительское удостоверение сюда очень хорошо входит. Стоит обратить внимание, что в некачественные кошельки ваше водительское удостоверение может не только не влезть, но и отделение для Удостоверение порваться чего доброго. Думаю, потерять свое водительское удостоверение из-за некачественного кошелька никто бы не хотел. В кошельках высокого качества, помимо того, что есть отделение для карточек, всегда есть отделение для водительского удостоверения, куда оно без труда входит. Всегда обращайте внимание на этот критерий. Друзья, сенсация. В кошелек мы кладем не только карточки и права, но еще и деньги. Если серьезно, конечно, кошелек нам в первую очередь нужен для того, чтобы хранить там купюры. Стоит обращать внимание на то, что купюра в кошельке должна размещаться таким образом, чтобы от края ее до края кошелька или молнии, или застежки оставалось расстояние примерно в палец, а лучше два. А что говорить об этом небольшом компактном кошелёчке? Я, конечно, знаю, что мужчины любят хвастать наличием денег, но в данном случае любой человек сможет посчитать количество купюр в вашем кошельке, потому что просто-напросто все будет из него торчать. Обращайте ваше внимание на эти детали, тогда ваши купюры не будут рваться и заставлять вас бегать в банки, чтобы их обменивать. Подписывайтесь на наш канал, одевайте ваши деньги, ставьте лайки, комментируйте и смотрите новые сюжеты.